проверка связи так если кто меня видит и слышит скажите как слышно как видно сейчас проверю как видно ну, в принципе все пошла пошла запись я тогда начну так. а кто кто у нас присоединяется, значит, можете в чате задавать вопросы, текущие по ходу вебинара, и я стану в конце видео на них отвечать. А, ну, а, а, так, сейчас, буквально пару секунд, минутная готовность. Итак, начнем. Значит, вебинар у нас сегодня... Значит, провожу я, меня зовут Александр Сорокин, приветствую всех на моем вебинаре, вебинар на тему э, «Бестопливный генератор электричества», И либо э, его можно назвать вебинар «Электричество за 0 рублей». Речь пойдет о компании э, Search Energy. Вот я сейчас зашел на сайт компании, чтобы вы видели э, все, что я буду показывать. Включил демонстрацию экрана. И для тех, кто на этом вебинаре впервые и вообще ни разу не слышал про эту компанию и про такой генератор, которым не требуется ни уголь, ни дрова, ни какой-либо другой вид энергии, ни солнечной энергии, ни ветер, ни ветер здесь не нужен, ни вода, значит, я сейчас все подробно расскажу, и как этот генератор можно применить в жизни. Значит, Начну сначала. Значит, есть такой изобретатель Александр Сергеевич Кукушев, сразу покажу его канал на ютубе. Значит, Александр Сергеевич в 80-х годах значит, изобрел генератор, в принципе, действие которого лежало отсутствие магнитного сопротивления. Сразу по ходу дела общими словами, так сказать, на пальцах расскажу для тех, кто, может, не очень разбирается в каких-то элементах и терминах, которых я, я сегодня буду озвучивать. Значит, магнитное сопротивление в генераторе. Ну вот, все знают, на автомобиле есть генератор, да, когда садится аккумулятор, прикуривает, к примеру, маши, э, другая машина прикуривает от э, другого аккумулятора <coughs> включенной машины, значит, э, проводами подключают, и если начинает машина, которая заглохла, заводить, то э, обороты у у заведенной машины начинают падать. Точно так же обороты падают на генераторе, если, например, включить печку и дальний свет фар, то сразу чувствуется это падение оборотов. То есть вращение ротора в генераторе, который вырабатывает электроэнергию, усложняется за счет магнитного сопротивления, которое сегодня есть практически во всех генераторах, которые сегодня существуют в мире. Значит, и в 1980 году-то он разработал этот генератор. Я его сейчас вам стану показывать, как он выглядит. Все это потихонечку увидите. Значит, <связь> и электроэнергия для страны колоссальная. Потребление электроэнергии небольшое, поэтому никто не нуждался в том, чтобы получать, значит, э, какой-то, ну, разрабатывать или искать какие-то другие пути э, получения энергии, того, того же электричества. Значит, сегодня у меня нет веб-камеры, поэтому я говорю, э, так сказать, э, без веб-камеры. Ну, в, в следующем, видео будет, э, засниму, так сказать, с, с видео, то получается вы меня слышите, но не видите. Тут прошу прощения небольшое. Заминочка получилась. Сейчас общие моменты расскажу и дальше стану показывать. Значит, и естественно, на, это, на эти все разработки, а кроме Александра Сергеевича, еще и были другие разработки. Разные другие люди, изобретатели, предлагали различные идеи, каким образом можно вырабатывать электричество. И разные идеи были и на так называемые альтернативные источники энергии, их все знают, что появлялись за все это время очень много, но куда-то они исчезали. На самом деле никуда они особо не исчезали, прямо так криминально. Просто не было, сказать, было то время, когда в них не было необходимости. И я просто, сказать, мешали бы эти технологии добычи нефти, газа, угля и прочим значит, источникам энергии, которые на основе которых сегодня существуют атомные электростанции, теплоэлектростанции, гидроэлектростанции. То есть сегодня весь принцип добычи электричества основывается на сжигании огня. И за счет этого сжигания сжигания Разогреванием, так сказать, большого, создания большого давления с помощью нагрева воды создается большое давление, чтобы вращать генератор, который, в свою очередь, преодолевает значит, магнитное сопротивление, которое есть в существующих генераторах. Что сделал этот изобретатель? Значит, Александр Сергеевич Кукушев. Он просто изменил принципиальную схему генератора, убрав оттуда сопротивление. И теперь не нужно колоссальные атомные станции для того, чтобы вращать ротор генератора, чтобы вырабатывать такое количество энергии, необходимое, например, для обеспечения города. Поэтому здесь как бы тут изюминка именно в этом. В отсутствии магнитного сопротивления. Здесь не используются какие-то там супертехнологии, просто изменена схема генератора. И в 80 году, в 1980 году, об этом знали. Но сейчас, почему стала информация не просто просачиваться, если вы посмотрите, то канал ну, я не сейчас до самого низа то канал а, существует э, около двух лет вот смотрите записи год назад есть до да, два года назад вот то есть э, говорил э, все значит э, э, все сборки тесты и прочие моменты по сборке генератора есть на этом канале вы, кому интересно, ссылку оставлю в описании. Познакомитесь с каналами изобретателя, посмотрите видео, кто там хочет дома на коленке э, собрать. Пожалуйста, смотрите, собирайте, если сможете. Значит, в принципе, тут достаточно информации есть для того, чтобы это сделать. Но я сейчас вам расскажу саму идею этого проекта и от чего я именно этим проектом занялся сегодня. Значит, и от чего сегодня именно этому проекту дают зеленый свет? Значит, Потому что многие говорят, ну, это скоро тоже загнется, это тоже заглубится. Смотрите, какой есть момент. Я вот вас сейчас открою главный сайт источника энергии и перейдем мы Ну, на сам сайт. Выбрать можно итальянский или русский язык. Потому что сам сегодня Александр Сергеевич живет в Италии, так как здесь не получилось у него свою технологию развить, плюс законодательство наше российское так построено, что всяческие значит, попытки разработать и продвинуть на рынок технологии, которые бы мешали в добыче, там, как я уже сказал, нефти, газа и угля, они пресекались на законодательном уровне. И поэтому он нашел возможность значит поехать в Италию, где Наоборот, к его изобретениям э, отнеслись положительно и дали возможность ему разработать э, генератор э, не только на чертежах и схемах, не только, э, так сказать, в гараже и в мастерской, но и таким, об, так его собрать, чтобы э, он получился таким, как первый, э, так сказать, прототип. Э, здесь вот я не буду просто сейчас видео все включать, я вам показываю э, Ссылочки вы каждый будет переходить смотреть. Значит, есть детали, которые как бы в гараже не собрать, и нужно произвести на заводе. Вот. поэтому и в Италии, значит, заводы помогли ему собрать такой первый опытный образец. Значит, что в этой схеме, значит, есть. Я сейчас звук отключил. Вот, я здесь покажу так. Смотрите, значит, здесь есть двигатель в данном образце, который показан на этом видео, я сейчас увеличу экран немножко так, значит, здесь есть двигатель объемом, ну, мощностью 60 ватт, всего 60 ватт, такой мотор, вот, и сам генератор, который на, этой вот, на этом образце показан генератор, который может генерировать 3 киловатта электроэнергии. Сам генератор запускается значит, либо подача напряжения стартового, ну, там, с аккумулятором подали ему, он запустился, либо вращением рукой вот этого значит, ротора. Начали вращать, выработка электроэнергии генератором пошла, начала запитывать всего лишь 60 ватт, как лампочка. Представляете, 60 ватт это лампочка обычная. Вот здесь вот, если мышку видно, здесь вот справа горит лампочка, подключена на 60 ватт. То есть, горит лампочка показано что 60 ватт в сети и двигатель на 60 ватт ему достаточно всего 62 чтобы запустить работу генератора генератор вырабатывает электроэнергию электроэнергия питает двигатель двигатель вращает генератор все замкнутая цепь значит здесь справа здесь электрическая так сказать, схема пока она такая примитивная здесь в, в тот момент, когда он его изобрел, она выглядела вот так. Сейчас я дальше расскажу, что он на сегодняшний день уже сделано. Вот. Это электрическая схема, чтобы можно было регулировать мощность самого генератора. То есть если, например, Генератор, например, на 10 киловатт, мне сейчас нужно только 5 киловатт, то я могу регулировать, то есть уменьшить, увеличить, то есть электроника, чтобы не было перенапряжения, там скачков, ну и так далее. здесь все это учитывается в этой электрической части. Значит, дальше, что я. А, мысли вот какой говорят. Почему сегодня значит, разрешили продвижение этой технологии? Потому что на сегодняшний день наша планета в целом не производит столько электроэнергии, сколько мы потребляем. То есть мы подошли к порогу, когда потребление электроэнергии равняется выработке этой электроэнергии. Но для того, чтобы выработать еще электроэнергии и строить дополнительные атомные электростанции, уже не так сказать, опасно для планеты. И все об этом знают. И если вы следите за тем, что происходит в мире, то знаете, что а, это серьезная проблема для экологии всей планеты, когда выкачиваются недра а, из Земли, а там образуются пустоты, и в эти пустоты а, спускаются подземные воды а, и заполняют эти пустоты. Тем самым происходит перераспределение массы Земли. Мало того, выкаченные недра сжигаются, тем самым происходит смещение массы на вот этих вот титанических, ну короче, так тоже не буду вдаваться в подробности, происходит провокация, так сказать, землетрясений на планетах. Но землетрясение происходит на разрезах титанических плит. Именно там и расположены атомные электростанции. И э, уже знаю, что сейчас стоит угроза. Как вот вы помните, недавно в Японии взорвалась атомная электростанция именно из-за цунами и, э, того землетрясения, которое произошло. И то же самое ждет все электростанции на планете. Если что-то не предпринять э, срочно, то э, это может быть... Э, катастрофа планетарного масштаба. Поэтому э, рады бы любым технологиям, но сегодня, если мы посмотрим на какие-то альтернативные энергетику, это предлагают солнечные батареи, это не источник энергии, это э, аккумуля это средство для зарядки аккумуляторов. Точно так же, как и ветр ветрогенераторы, это просто устройство, которое подзаряжает аккумуляторы, а сами аккумуляторы они срок службы у них 7 лет, их опять нужно утилизировать где-то то есть опять складируют вот эти, где-то нужно складировать эти все места И плюс отходы от ТЭС от АЭС, большие места захоронения ядерных отходов, это вся проблема все они знают и я сейчас даже не буду вдаваться в подробности и есть также момент о том, что затраты на содержание теплой электростанции, гидроэлектростанции или атомной электростанции колоссальные. Сегодня 80% железных дорог применяются для того, чтобы ввозить уголь к этим значит, так называемым источникам энергии. Но они не являются источником энергии, они являются источником сжигания значит, природных ресурсов для того, чтобы вращать тот ротор. В двигатель, который вырабатывает значит, электричество, необходимое для преодоления сопротивления, которое в нем есть в существующих так сказать, моделях генераторов Чтобы подать электричество в город Значит, данный генератор, он меньше в разы Время на производство его в сотни, в тысячи раз меньше. Мощность дает, наоборот, в тысячи раз больше. Не нужно ничего, ни угля, ни, ничего там не нужно. То есть, если вы дальше посмотрите на канал ученого, я ä, говорю, может, ученого, иногда говорю изобретателя, кому как лучше ä, слышится. Значит, вот здесь вот есть такой ролик, эффект сотой обезьяны на людях, значит электричество. И здесь он рассказывает вот в этом ролике, а, в принципе, как проходит эфир в, в проводе. Ну, может, кто слышал, может, кто не слышал, кому нужны подробности, вот смотрите это видео, там от, об, значит, принципе, действий генератора здесь, в принципе, можно увидеть. Значит, вот теперь дальше, что за компания, вот, Source Energy, в переводе «Источник энергии» значит компания источник энергии значит сейчас сразу вот а компании и сразу открою здесь можно посмотреть программу программу ну я ее запускать ладно не буду посмотрите и можно тут также есть давайте сразу контакты открою вам и начнем по контактам, чтобы ясно было, может, кому кому надо, перемотаете. Значит, смотрите, <соспит> сайт, который я сейчас показываю, это первый сайт. Его просто быстренько сделали. Не смотрите, что он такой вот. Значит что-то у него там открывается, что-то не открывается. Здесь сегодня уже на днях буквально выйдет новый сайт, в котором обновится вся информация. Вот здесь, например, не в списке представителей компании представлены не все представители и не все области. Вот, значит, Александр Бобров – это президент компании в России. Значит, здесь есть его значит, Телеграм, телефон, почта с ним можно связаться и э, также в социальных сетях можно найти, значит, э, его координаты. Ну, также, если, э, чтобы вам не искать, я эти все координаты оставлю под описанием видео. После того как видео, значит, завершу, никакой какое-то время пройдет, буквально минут 10-15, я размещу все ссылочки. Вот. Значит, Александр Бобров, он поехал в Италию и лично два года, значит, помогал Александру Сергеевичу Кугушову в, в том, чтобы разработать принцип, стратегию продвижения развития этого генератора в России. И на сегодняшний день уже есть сайт, созданы значит, акции компании. Теперь немножко расскажу о, о том, об, об компании и ее акциях, потому что это важно. Потому что все хотят этот генератор, но без вот этого, вот этого так сказать, осознания не дойдет, кое-какие моменты не дойдет. Значит, 1 марта был запуск этой компании в России. Сегодня регистрируется компания как юридическое лицо. Значит, на сегодняшний день пока есть вот сайт, канал на ютубе и создана система м, расчета. Значит, каким образом решили выйти м, из положения для того, чтобы был мгновенный доступ э, всем людям к покупке акций компании и чтобы это было безопасно и никто не думал, что тут какая очередная какая-то там пирамида сетевая какая-то, MLM-технология или еще что-то там. Смотрите, все знают, что есть сегодня криптовалюты. К криптовалютам по-разному люди относятся, но среди криптовалюты есть так называемое понятие такое токены, смарт-контракты, ICO. Я вот, кстати, вот ICO ну, перейду попозже. То есть каждый может сегодня, предложив какую-то свою технологию, получить монету, так называемый токен который будет эм, иметь свою э, валюту. Э, ну, валюта она тут в, в электронной среде вся она криптовалюта. Что э, криптовалюта, что токены, это тоже криптовалюта, только через смарт-контракты это все оформлено э, и на базе блокчейна, то есть система блокчейна. Ну тоже не буду сейчас эти термины все озвучивать и путать, грузить вас. Кому интересно, глубь разберетесь. Моя задача сегодня познакомить вас со всем этим. Вот я открыл значит, известный сайт и пришел сразу на страницу, где вам покажу Мегаватт Контракт. Так называется токен, то есть по-другому говоря, акции компании Мегаватт Контракт. Значит, всего а, с, выпущено 380 миллионов а, мегаватт-контрактов. Значит, И вот я сейчас обновлю страничку, чтобы посмотреть а, значит, текущие цифры, цифры по, движению, а, по продажам этих, а, этих токенов, то есть а, мегаватт-контрактов акций компаний. Вот мы видим, что на сегодняшний день всего произведено операция 3655 операций только. В каждой операции, здесь мы в правой колонке посмотрим, видно количество проданных э, акций компании. Вот 147 страниц э, э, продажи идут. То есть, как вам проще объяснить. Смотрите, вот э, на базе блокчейна, все операции безопасны, потому что сама технология защищена, анонимны, никто не видит, значит, кто переводит и кому переводит. значит, И так называемый учет бухгалтерии он ведется как раз в системе блокчейна. То есть все записи операций записываются. То есть невозможно что-то потерять где-то, чтобы... но, но все, естественно, в электронном виде. Так, так можно совершать покупки, находясь в любой стране мгновенно. Вот. Каким образом купить, я вам в конце ролика расскажу. Значит, ну, Мы видим, что вот 2 часа назад вот столько-то монет продано, значит, акции значит, компании 16 часов назад, 20 часов, один день назад. Можно вот на следующую страницу перейти и посмотреть. То есть вот кто-то 700 приобрел, да, там 4340, 800, ну или 434. То есть видно, что люди покупают по разные на разное количество. Кто-то вот 500 купил, да, кто-то больше. То есть движение идет, продажи идут, и в принципе для меня как для Потенциал, ну, так сказать, для вас, как, как потенциальных инвесторов, тех, кто хочет а, кто-то вложиться в эту компанию, видит, что за ней стоит технология реальная, а не что-то там непонятное, электронное, это реальный товар, который необходим всем, он может видеть а, и следить, что действительно продажи идут, то есть это важный момент. Значит, акции созданы, и сегодня их можно приобрести. Так, дальше расскажу про производство. Значит, сейчас генератор производят в Томске. То есть, вначале он начался производство в Кирове, потому что сам президент компании, значит, Александр, он живет а, в Кирове. А, но так как в Кирове была сложность с доставкой, там некоторых элементов генератора производства было принесено в Томск. Но не все детали собираются в Томске. Есть на сегодняшний день заключенные договора, договора на заказы некоторых деталей в разных заводах. То есть многие просто не очень понимают, как, вне, как как сделать так, чтобы продвинуть такое устройство на массовый рынок? Кто думает, там на коленке собрал и все. Но на самом деле не так все просто. Смотрите, электронную часть собирает один завод, там, обмотку делает другой завод. Корпус, там, пластины, там, подшипники, да, там, запчасть, там, на него, запчасти в одном месте, корпус делается в другом месте. То есть если поступает на завод заказ, то естественно по этому заказу, по чертежам должно переоборудоваться оборудование завода и э, делаться э, так, как начерчено э, изобретателем. Потому что э, дальше производится контроль качества, сам изобретатель приедет в Россию э, уже буквально через месяц, там он сейчас визу оформляет. Для того, чтобы контролировать процесс производства э, второго экземпляра, уже доработанного, э, готов, второго экземпляра, вот этого генератора, чтобы он был и в России тоже. Потому что э, сегодняшний образец есть пока в Италии. Значит, и его э, можно будет вживую, э, этот генератор, посмотреть и потрогать в конце мая, в начале июня. Ну, можно даже сказать в июне, вот, чтобы там мало ли что там какие-то задержки на производстве будут, вот, чтобы не думали там, что сказали, вот там потом не получилось. Многие тут факторов играет, много факторов играет роль потому, что разные заводы собирают, ой, производят, а потом еще нужно его собрать. То есть и нет, знаете, специалистов, которые вот всю жизнь собирают такие генераторы, и плюс там есть что-то не так соберешь, опять же. Нужно, чтобы все было под контролем самого изобретателя. То есть сегодня, можно сказать, э э впервые люди собирают то, что буквально через год уже будет в каждом доме. То есть это важно, важный момент. Значит, э и... Э Каждый, кто хочет его значит, увидеть, следите за моим каналом на YouTube, за моими страницами ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках. Пишите мне во всех социальных сетях, где вы меня можете найти. Значит, Ссылки тоже будет, будут под, под описанием. Я вас могу включить в свои какие-то чаты, где вы просто не пропустите момент, когда можно будет вживую приехать посмотреть. Я вас значит, проинформирую. По сути, нет разницы, на кого вы подпишетесь из тех, кто официально продвигает значит, идею бестопленных генераторов в Россию, значит, разработку Александра Сергеевича Кукушова. Вот, кому вам больше по душе, так сказать, на того и подписывайтесь, затем новостями следите. Значит, я лично поеду на презентацию этого генератора в России. Вот, буду, так сказать, снимать в живую онлайн трансляцию вести с момента, когда будут показывать, и в своем регионе, так сказать, внедрять. Вот также набираю команду в своем регионе помощников, потому что тут работы много предстоит. Так, дальше что тут у меня записано по плану, что-то еще нужно сказать? Ага. Значит, на сегодняшний день давайте еще раз на сайт вернемся. Этап развития. Значит, смотрите. Так, ну тут сайт уже, грубо скоро будет менять. Вот, значит, вот видео, кто хочет, перейдете, может, на видео. Тут отобраны из всех видео самые такие актуальные. Здесь Александр Сергеевич информирует, значит, и, значит, все органы власти, Министерство обороны, ФСБ, президенту послания значит и этот, Организации экономического сотрудничества то есть сообщает о том, что грозит планетарная катастрофа. Ну, я сейчас такие общие слова говорю, если вы послушаете внимательно все доводы, которые говорит Александр Сергеевич Кукушов, вы поймете, насколько серьезно, как бы, человечество подошло к этой проблеме. Просто э, вот так вот просто она не решается. Вот так вот взять и атомную электростанцию вдруг раз и, и э, убрать и перестать там установить э, реактор. Да? Электричество тут же исчезнет и проблемы возникнут большие. То есть нужно что-то такое уже сейчас э, производить на заводах, э, собирать это все э, и не только в масштабах чтобы можно было обеспечивать город электричеством какие-то производства и мощности но и в том числе для того, чтобы можно было частным людям получить обычный вот этот генератор, поставить у себя дома запустить, пожалуйста сегодня вот я вот подключал 380 вольт ну, три фазы писал заявление в энергетическую компанию мне сказали, мощности не хватает чтобы вам дать 25 киловатт. Мы вам можем дать только 15 киловатт. Я говорю, как? Я даже не задумывался раньше. Думал, каких мощностей с них хватает? Что там подключить кабель? всех есть ли 300 что мне не... Что вы там хотите? производства какое-то? Я говорю, да нет, мне там, там токарный станок, там -то пилорама там своя. Я говорю, запустить там дом, себе доски пилить. Ну, такая бытовая пилорама, там, эти. доски рас... распиливать, на стройке. Вот, они говорят, ну вот мы вам можем дать только 15 киловатт. То есть уже э, я сталкиваюсь, обычный человек, значит, частник с, э, на селе, значит, с тем, что больше мощность не дают. А знакомый у меня, при э, говорит, э, начал строить предприятие, а потом прекратил. Я говорю, что перестал, деньги кончили. Говорит, да нет, мне, говорит, сказали, что, говорит, если я построю, то построю, а мощности, которые мне нужно, мне электроснабжающая компания не даст. Говорит, потому что нету. Нет куда взять. То есть а уголь как качали, так и качают, как вагоны возили, так и возят Понимаете, как выкачивалось, так и выкачивается. А все, а мы хотим больше, и развитие человечества хочет больше. Вот О развитии, да. Вот недавно узнал про такие вот, э, э, ну, слышали, наверное, про квадрокоптеры, такое слово. А вот э, кто знает, что уже изобрели квадрокоптеры, которые э, могут перевозить людей. Вот, например, квадрокоптер, который способен э, перевозить людей. Но он летит 20 минут, потому что у него э, аккумуляторы там на борту. То есть для того, чтобы возить людей на таком квадрокоптере можно, классно, здорово, но только из точки А в точку Б и только там, где можно подзарядить аккумулятор. И то недолго, потому что срок службы аккумуляторов небольшой. Поставив на такую штуку э, такой вот генератор, он может летать из города в город. И я думаю, уже лет через пять такие вот штуки над головой будут летать, и это будет нормально, точно так же, как и сенсорные телефоны поначалу. Думаешь, как это без кнопок телефона? Или... Э, как, как перешли тогда от паровых значит машин перешли на там сегодня вот уже электромобили да но даже э, электромобили сегодня заинтересовались и э, закупили акции компании то есть производители электромобилей чтобы поставить на свои электромобили генераторы которые э, скоро будут на каждом углу значит э, так угу. Тут записано дальше у меня сказать вот про такой момент. Смотрите, наша миссия, давайте перейдем. Значит, миссия, здесь видео тоже посмотрите, она коротенькая. Здесь идет речь о том, чтобы в сельском хозяйстве очень много сегодня идет, так сказать, накладных расходов на содержание техники, на топливо, на всякие станки. На то, чтобы отопить, особенно в нашей стране в зимнее время, разные помещения, в котором находится техника, оборудование и производство. И на, имея такой генератор, который вырабатывает электричество, за который не нужно платить. То есть здесь показано пути, направления, то есть не только в сельском хозяйстве, но в промышленности, в обороне, потому что сегодня военная техника, атомные э, э, э, подводные лодки, там существуют, двигатели там, танков, там и прочие, там, ракетные, там, я не знаю, то есть все, э, э, то есть такая, мы стоим на пороге, тот, тот, кто до сих пор, может, и не понял, мы стоим на пороге Значит, нового века вот 21 век, 21 век все говорили а мы стоим на пороге электрического века то есть когда вот этот генератор уже выйдет на массовое производство, а массовое производство уже первые значит, генераторы на продажу появятся уже в октябре, ноябре месяце этого года то есть их уже получат Первые, первые акционеры компании, так сказать, те, кто первые получи, э, приобрели эти акции. То есть, чем раньше вы сейчас приобретаете акции компании, а приобрести генератор можно будет только за акции компании, вот, а сами мегаватт-контракты можно приобрести за любую валюту. Почему сделаны они на базе, э, значит, криптовалюты эфириум, Потому что ее можно купить э, за любую валют, валюту из любой точки мира сегодня. Вот чтобы не было такого, что вот я с другой стороны, а у меня нет рублей, как купить? Вот. Вот. Приобретайте мегаватт-контракты сейчас, и сейчас я расскажу, сколько они стоят, и значит, почему выгодно их купить сейчас. Значит, и так, мысли-то я что говорил? А, важно -то нам сейчас еще не потерять, ä, да, так сказать, вот в этом, ä, так сказать, ä, сразу прям, три мысли хотел сказать. На, вот мы находимся на пороге электрического века, то есть сейчас произойдет колоссальный прорыв, прорыв в энергетике, прорыв в технологиях, прорыв в, в, в росте разработок и многих-многих-многих моментов, то есть все, все развитие человечества, по сути, сдерживало именно то, что источников энергии это не было, мы качали ресурсы, на этом, так сказать, изобрели новую паровую машину, так сказать, если кто знает, как устроена атомная электростанция, там э, тот же, та же самая паровая машина, только э, на, атомно на атомном реакторе, вот. И все это сдерживало, плюс монополия на это все дело, все это, все это прекрасно знают. А сейчас это сдерживать уже ничего не будет. Но будут разрабатываться по-любому, там какие-то новые законодательные акты, там какие-то законы, ограничивающие, запрещающие или наоборот разрешающие, вот, чтобы как-то регулировать рост, развитие, каким-то образом, контролировать, так сказать, это все, чтобы ну, как сказать, государство, оно же любит это все контролировать, чтобы но это уже будет другой вопрос да сегодня нужно решить вопрос как там всем спасти свои жопы так скажем по-русски потому что мы все живем на одной планете и так сказать на пороховой бочке если как говорит александр сергеевич можно сегодня следить за землетрясениями а вот знаете вот тут есть вот если зайдете на наша миссия да мониторинг землетрясений. Тут можно посмотреть а, разные сервисы по мониторингу землетрясений онлайн. Знаете, сегодня разные сервисы есть онлайн. Там полет самолетов онлайн, там темпер... погода там онлайн. А есть еще мониторинг землетрясений онлайн. И там видно, чис... что частота землетрясений. Я сейчас просто тоже не буду включать, чтобы это время не затягивало. Это все по... я вам просто говорю, где смотреть. Вы там это нажмете, посмотрите. Вот. И землетрясения то учи... участились. И это-то как бы и напрягает, и все как бы прекрасно в стране это понимают, что и мощности закончились, и угроза, что от этих землетрясений сейчас все атомные станции начнут взрываться, и накроет всех. То есть плюс вода уходит, и леса, значит, вырубают. Ну, короче, что мне рассказывать, это по сто раз, по телевизору, по-моему, об этом чуть ли не 24 часа в сутки говорят. Но какой есть момент? сегодня все валюты страны ничем не обеспечены. Все знают, да, рубль ничем не обеспечен, доллар ничем не обеспечен, даже та же криптовалюта, она ничем не обеспечена, потому что за ней ничего нет. А вот, э, вот эти монеты, так сказать, контракты компании, да, акции компании, мегаватт-контракты, они обеспечены вот этим вот генератором, то есть самим источником энергии. Вот Search Energy, компания, переводится как источник энергии, повторюсь. И здесь есть сам источник. Вот э, вроде вводное видео, хочется столько всего рассказать. Короче, знакомьтесь. Сейчас изучайте вот эту тему. Э, штудируйте канал. Кто там еще до сих пор там что-то сомневается, развод, не развод. Вы просто вникните в суть, а потом же э, делайте выводы, э, что это такое. Потому что э, то, что я по ощущениям чувствую, значит, а, кстати, по по ощущениям, мне там пишут, что вот там вот э, как-то непонятно, здесь надо что-то там купить, почему нельзя вот там просто, там, знаете, я тут заметил один момент, разговаривал лично с президентом компании, значит, э, по скайпу и узнал, что значит, чтобы ра, э, как-то раскрутить компанию, значит, э, в команду <coughs> пришли разные люди. Одни пришли люди, значит, у, а, которые а, свои какие-то структуры есть уже ну каким-то направлением называ, на, занимались и имеют свои структуры. Другие пришли там, например, э, сетевики, так называемые э, э, MLM-щики, то есть те, кто занимались там э, сетевым маркетингом. А, у них свои наработки, своя база там, людей, свои методы э, продвижения продукта. Да, пришли там другие у кого много подписчиков там известные блогеры например да? я вот э, сейчас покажу свою страницу насколько там, сколько у меня подписчиков как я э, доношу эту информацию тоже э, э, применяю свои какие-то инструменты то есть если вы э, слышите к примеру слышали что-то про сетевой маркетинг э, э, и вам что-то нам не нравилось, и вы снова, например, от этих людей теперь слышите, что они продвигают, к примеру, новую компанию Search Energy, то э, автоматически срабатывает шаблон э, э, где-то э, тех граблей, на которых, может быть, кто-то э, э, наступил когда-то. Да? Но это не означает, что сама технология э, и вот этот генератор не, не существует, не работает, и э, все это развод, как мне там пишут э, э, в этих... Я даже это все не смотрю. Просто вникните. Это все равно, что э, комментировать, о чем книга, не читая книгу. Э, ознакомьтесь, пожалуйста, не пожалуйста, короче, ознакомьтесь с темой, а потом уже будем беседовать. Поэтому на это даже не хочу останавливаться. Вот, просто само, э, сам подход людей. То есть, когда вы э, говорите с одним человеком, у вас может быть одна реакция на то, что, как он доносит информацию а с другим человеком поговорить, у вас другая реакция идет на ту же самую информацию. Поэтому здесь нужно смотреть не на того, кто доносит человека, не на то, чем он раньше занимался и что он продвигал, а на то, что он продвигает сейчас, и есть ли там за этими словами, за этой технологией, так сказать, будущее. А вот, так сказать... Здесь уже каждый сам принимает решение, вот э, купить сейчас эти мегаватт контракты или нет. Итак, переходим к покупке. Значит, э, перехожу здесь на, на сайте на вкладку ICO. Какие-то картинки не загружаются, но я вам сейчас покажу эти картинки, у меня тут они скачаны. Просто говорю, скоро сайт обновится, буквально на днях. Значит, здесь основные показатели на 2016 год здесь показано, что выработка электроэнергии короче, вот столько-то столько нулей, ну, давайте так вот скажу, вот 1071 киловатт час, да, сколько там, тысяч триллионов, да, и, а потребление 1054, то есть еще чуть-чуть, это за 2016 год, я думаю, что за 2017 год уже выработали, а за 2018 год уже дефицит электроэнергии в стране, но это по официальным данным источник можете посмотреть дальше компания search energy выпускает мегаватт контракты то есть электронные контракты заверенные э, в блокчейн но ну, блокчейн в кавычках то есть это сама технология которая э, а безопа... а, как сказать? Она, которая создает саму бухгалтерию безопасности анонимность передачи данных что каждый кто приобретает мегаватт контракт он именно из-за того, что построено все на э, блокчейне, может не переживать за то, что они куда-то там денутся, потому что они все. вам важно знать только значит, логин и пароль своего личного кабинета. Это как бы самое основное, потому что это электронный расчет. И быстро провести операцию сегодня, э, кроме как через криптовалюту, я не знаю каким образом, по-другому, между странами мгновенно, и без лишних заморочек с переводом через банк там, и э, операции ждать там, и так далее. Бумаги там все это. Долго все. Молодцы ребята, что создали монету и э, хоть и привязали ее к эфириуму, тоже классно, российская криптовалюта. В принципе, кто следит за курсом эфириума в теме. значит Дальше. Значит... Э... Может обновить страничку, я не знаю, что-то тут долго думает. Хочу вам просто картиночки показать. А, вот, загрузилась, обновила страничку. Угу. Значит, смотрите, здесь также есть видео Грефа, ну, Германа Грефа, председателя правления Сбербанка. Он говорит о том, что а, закончилась эра, а, так сказать, вот, этого, а, вот этой технологии, когда добыча нефти, угля и газа нужно переходить на новые источники энергии. А источник энергии на сегодняшний день реальный один. Вот этот генератор. Потому что все остальные не, не являются источником энергии, они являются значит, зарядным устройством для аккумуляторов. А, а есть технологии, там какие-то еще наверняка есть технологии, но я не думаю, что так серьезно занялись продвижением этим продуктом, как вот этим генератором. Ну, по крайней мере, я не слышал. То есть где-то на коленке в гараже на YouTube видно полно разных роликов. Какие-то деды собирают, кто-то там просит перечислить дедушке денежку на то, чтобы он собрал такой генератор. Но это, знаете, вот для себя. Может, я не спорю, может, действительно дедок там молодец, собрал там какой-то генератор, и он может действительно бесконечное электричество давать. Но это не решает глобальную проблему. Как бы есть умельцы, по-любому есть, даже те, те дедули, которые там где-то э, в наших уголках, в нашей деревне, собрали такой генератор и сидят, пользуются этой электричеством бесплатно, никому не говорят или соседям своим делают, и, и молодцы, пользуйтесь. Но здесь компания Source Energy, она ставит под собой решение как бы более глобального вопроса там, и... То, что оповещены все системы власти и нет противодействия никакого до сегодняшнего, вот уже два года, как канал на изобретателя существует. И с марта месяца, значит, с 1 марта уже продвижение в России идет. И никто нигде, ни разу, ни на каком уровне, никакого письма, ни про какой-то человек не пришел, ничего не сказал. А раскручивается уже довольно-таки серьезно по, по всем каналам, по всем социальным сетям. Значит, успевайте присоединяйтесь к команде сейчас, пока цена на мегавый контракт еще не выросла. Значит, как? Значит, сколько стоит. Сейчас где-то картиночка. Давайте я вам. Значит, картиночки. Картиночки. Вот у меня тут картиночки. Сейчас. Покажу картиночки, чтобы по картиночке схему показать. Основную. Вот, смотрите. Значит, график изменения стоимости контракта в рублях на 2018 год. значит Голубым цветом это до 15 числа месяца, темно-синим после 15 числа месяца. Сейчас май месяц, сегодня 4 мая. Цена сегодня 120 рублей за 1 мегаватт контракт. 1 марта до 15 марта он был 5 рублей. Вот те акционеры, которые приобрели акции компании, значит, в марте они приобрели по 5 рублей. Сегодня 120 рублей. Видите, рост какой. Значит, сам график фиксированный, он не меняется, как там непонятно от чего доллар, евро и другие валюты. Или там криптовалюта, та же, тот же биткоин. Здесь рост круче, чем у биткоина. Плюс то, что зафиксирован рост, позволяет каждому... Uh, точно знать сколько он будет стоить значит спрашивают сколько будет стоить например uh, сейчас чтобы вам понятно были эти цифры я вам сейчас приведу пример вот такой смотрите uh, спрашивает значит сколько будет стоить один генератор ну вот например мне нужно uh, генератор на 20 киловатт например да? чтобы который у меня дома поставлю провод значит от электросети отцеплю в подключу, подключу к генератору и все и забыл э, про оплату на, за электроэнергию к нему подключил отопление дома к нему все что угодно все станки подключил и пожалуйста э, делай живее развивайся как, как угодно и снижаются сразу затраты на производство для магазинов значит это Магазин очень тоже там, освещение, холодильники, куча там всего, кондиционеры, пожалуйста, производство какое-то все. То есть, по сути, питающий кабель сегодня питается от одного источника. Отключаем его от одного источника, подключаем к другому. Все, вот процедура перехода на новый источник энергии. То есть, нужно, чтобы достаточно мощностей было на заводе, чтобы производились. Эти А сегодня уже более 50 заводов производят э, запчасти на этот генератор. Значит, сейчас э, немножко отвлекся, давайте дальше по, по цене. Э, значит, ориентировочно уже посчитали, что генератор будет стоить в два раза больше, чем сегодня стоят дизельные генераторы. Я вписываю в поисковике дизельный генератор на 20 кВт, вот, нажимаю поиск. Он мне выдает какие-то там запросы. Вот на первый какой, попавшийся сайт открываю. Я не, не покупал никогда дизельных генераторов. Так, что долго грузится? Так. кто-то долго грузится так ну сейчас посмотрим что-то с интернетом у меня. Так, друзья. Так, ну смотрите, друзья, у меня тут какие-то накладки с интернетом. Я... Сейчас посмотрю, как это можно решить. Так, прошу прощения, я тут уже ничего не могу поделать. Угу. Так, вот только что главное был, ну кому может другой сайт. Угу. Так, ну что еще сказать? Угу. Да. Так, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем паузу. Остановить запись. так кажется появился интернет так так эфир продолжается сейчас я посмотрю а угу. энергии буквально секундочку а, вот, мне слушай, нужно вот столько-то столько нулей давайте так вот скажу вот тысяча... 71 киловатт -час. Потому что небольшая задержка да, от трансляции. Тысяч триллионов, да? а, и, а потребление 1054. То есть, еще чуть-чуть, это за 16 год. Я думаю, что за 17 год уже выработали, а за восемнадцатый год уже дефицит а, электроэнергии в стране. Ну, а, это по официальным данным источник можете посмотреть. Дальше. Компания Search Energy выпускает мегаватт контракты То есть, электронный Опять какие-то. Контракты заверенные э, в блокчейн. Блокчейн в кавычках. То есть это сама технология, которая, э, безопа, ну, как, наверное, которая создает саму бухгалтерию безопасность и анонимность. Э, перед... да. Так, а, ну все. Так, ну прошу прощения, короче, за заминочку, ясно. Короче, все тут нормально движется, потому что я веду запись через э, OBS студия и здесь, в принципе, он ведет трансляцию отсюда, так что прошу прощения за такую запиночку. Так, я остановился, остановился на э, генераторе. Давайте еще раз попробую запустить. Так, что не запускает? Ну, давайте какую-нибудь другую ссылочку. Да что такое-то? Ну, ну, хотя, в принципе, вот товары по запросу дизельный генератор. Он, в принципе, нам показывает, Примерную цену, да? Я не знаю только, насколько тут киловатт. но допустим, блин, меня как-то сбила вот эта пауза. Может сделать две части. Знаете, друзья, давайте... Блин, не знаю, как быть-то. Передать-то. Хотя это, в принципе, можно перемотать. Так. Сейчас опять интернет. Интернет что-то меня тупит. короче давайте по-другому погуглите сами значит дизельный генератор на 20 киловатт дизельный генератор на 20 киловатт примерно 200 тысяч рублей значит я сейчас вам покажу Тут У меня калькулятор давайте вот для примера берем 200 тысяч 200 тысяч и а, умножаем на 2 вот 400 тысяч рублей будет стоить генератор на 20 киловатт он будет стоить в октябре ноябре 2018 года на 20 киловатт столько примерно будет стоить ну, кому нужен порядок цен естественно вот э, за 400 тысяч делом не из кармана не достану 400 тысяч чтобы купить такой генератор это будет сложно и мне, когда я, это у, у, как бы до меня дошло, я увидел, что мне незачем ждать, пока будет цена 400 тысяч. Да? Откуда взялась 400 тысяч и вообще почему она так будет стоить. Смотрите, есть такой сайт, Риа Рейтинг. На этом сайте можно посмотреть рейтинг стран Европы по стоимости электроэнергии для населения. И мы видим, здесь есть Россия и другие страны. И вот он рейтинг. И мы смотрим, но это на, в первом полугодии 2017 года, тут я обращу ваше внимание, рейтинг. Значит, здесь сказано, что, ну просто на 2018 год еще нет данных, поэтому самые последние данные на 2017 год. Значит, 3,1 рублей за 1 кВт-час электроэнергии. То есть... Если мы перейдем на мегаватты, то есть на 1000 умножим, будет 3100 рублей, стоит 1 мегаватт. Для того, чтобы компания могла получить деньги сейчас на то, чтобы в октябре и ноябре выпустить уже первую партию генераторов, было принято решение создать именно вот такой вот график движения цены. То есть сегодня он 120 рублей стоит. А завтра, 15 мая, он будет стоить 170 рублей. 1 июня 210 рублей. Дальше также каждые 15 дней цена увеличивается. 15 августа цена будет стоить 810 рублей, а 1 сентября цена будет 3100 рублей. Именно 3100 рублей, так как мы не можем, компания не может давать стоимость за 1 кВт выше. Чем предлагает чем как бы установлена законодательством так сказать 3100 рублей за 1 киловатт то есть приобретая сегодня за 120 рублей я могу продать за 3100 рублей осенью другими словами чтобы мне приобрести за 400 тысяч генератор мне нужно 400 тысяч разделить на 3100 рублей мы получаем 129 мегаватт контрактов мне нужно иметь осенью ну давайте округлим 130 например да 130 мегаватт контрактов мне нужно иметь чтобы их продав по 300 получить 400 тысяч рублей либо я могу на эти за эти мегаватт контракты получить не деньги а а сам генератор стоимостью 400 тысяч рублей. Для этого сегодня я покупаю эти 130 мегаватт контрактов за 120 рублей. И мне необходимо только 15600 рублей сегодня. То есть мои вложения 15600 рублей в сентябре превращаются в 400 тысяч. Ну там с копейками, я просто раз округляю. То есть это для, сейчас я говорю, вот этот порядок цен, чтобы ясно было, от чего важно сейчас приобретать. Значит, есть разные люди. Есть люди, которые, видя, что цена растет и спрос на товар есть, покупают подешевле, продают подороже, и компания с этого ничего не получает. То есть это так называемые спекулянты. Для того, чтобы этого не было, компания отбирает э, проверенных людей э, для того, чтобы в продаже этих мегаватт-контрактов компания получала деньги. То есть, чтобы э, продавались именно вот эти мегаватт-контракты, вот эти 380 миллионов штук, чтобы они продавались реально. И э, я в том числе занят тем, что продаю именно акции компании сегодня э, за ну, то есть по текущему курсу, который я уже обозначил сейчас чуть выше. Дальше. Что я хочу сказать. А, так, Генератор. Как выглядит генератор, это я вам уже показал. Так, свернем пока. Так, а, развитие. Смотрите, наступает новое, новый электрический век. Это означает, что мы с вами а, будем иметь эти генераторы на самолетах, кораблях, поездах, в сельском хозяйстве, в автомобилях, грузовиках, на разного рода подстанциях, которые поставляли сегодня электричество в город. То есть провода сегодня уже везде проведены, осталось только переподключить источник энергии. Значит, в города и значит, будут заинтересованы и банки в том числе. Каким образом банки будут заинтересованы, потому что здесь тоже возникает многих вопросов. Если вы подробно посмотрите саму идею у разработчиков, то увидите, что появляется новая валюта. В генератор будет встроен что-то по типу сим-карты, которая будет считать количество, например, времени полета, количество километров, которые проехал автомобиль или поезд. Да, количество киловатт электроэнергии, выработанное на том или другом производстве. И расчет будет производиться в новом виде эле, э, валюты, так называемом киловатт-час. То есть сколько нужно киловатт-часов на производство того или иного товара. Сколько нужно киловатт-часов, чтобы доставить груз, э, столько-то километров проехать. То есть ясно, что если груз едет в грузовике, то здесь уже не нужно заправляться на бензоколонках. Кто-то может сказать, да, теряется куча рабочих мест. Создаются куча рабочих мест. Люди, которые работали на тех подстанциях, они начинают работ... устраиваться теперь на другую работу. И она будет называться обслуживание этих генераторов. Кто-то говорит, вечный двигатель не бывает. Ну давайте смотреть так. Вода течет. Можно сказать, что это вечный двигатель. Пока течет вода, она вечная можно назвать это вечный двигатель. В генератор, пока он вырабатывает электричество, его можно назвать вечным. Но там есть детали, которые а, изнашиваются. Это подшипники и а, ремень генератора. Как решили решить эту проблему? Чтобы не каждый год делать ТО, и специалисты ездили, меняли подшипники, решили применять лучшие подшипники, какие на сегодняшний день есть. А так как это единственная деталь, которая трется и изнашивается, то решили именно эту деталь выбрать ну, максимально качественную, в том числе и ремень. Ремень, как мне известно, будет применяться, такой, который применялся, применяется сегодня в космической сфере. То есть срок службы был минимум 50 лет. И для того, чтобы а, обслуживать генераторы, то есть там а, через какое-то время заменить подшипники, приедут специалисты, а, тем, у кого будет уже этот генератор, значит, все будут находиться там в какой-то определенной, наверное, базе. Не знаю, как этот вопрос решится, но... Ну, как сервисные центры есть, вот сегодня там колл-центры по обслуживанию там операторов сотовой связи там. Точно так же здесь. Но э, расчет будет производиться в новой э, валюте. И будет уже привязка э, к обеспечению валюты. Сегодня же ничем не обеспечена валюта. А здесь будет обеспечение киловатт-час электроэнергии на производство товара, на э, значит, производство даже того же вот этого вебинара. Сколько то там же киловатт электроэнергии на это уходит? моих даже человеческих ресурсов, как-то это будет измеряться. Значит, э, как, в каких этих единицах будет все измеряться, сейчас э, все, все постепенно появится. Важно э, нам сейчас осознать масштабность проекта и перейти потихонечку на этот, значит, э, этот э, вид энергии. Э, э, не вид энергии, а перейти на этот генератор, чтобы получать из этого источника энергии электричества. Так, смотрю свои записи, что еще не сказал. А, не сказал. Значит, на сегодняшний день, кроме того, что производится, а, уже производят генератор, а, готовят а, также юридические документы на то, чтобы оформить а, офисы по всей стране а, и внедрить во все структуры, во все сферы этот генератор, необходимо создавать офисы. Офисы просто так не создать. А, то есть можно, но нужна какая-то юридическая база. Поэтому создается сейчас юридическое лицо. Тоже Нужно есть уже ребята, которые этим занимаются, чтобы все было по закону нашей страны правильно. И в том числе разрабатываются сегодня договора. Потому что сегодня люди покупают электронные контракты и а, пока на словах слушают о том, что на них можно будет купить а, генераторы. Вот. И на словах из Ютуба видят, что такой генератор есть. Много сегодня неверующих, но, а я и никому никогда не призывал верить в том, что такое есть и что все будет хорошо. Значит, я все это рассказываю для того, чтобы каждый из вас эту информацию взял на рассмотрение и проверил. Я проверять стану лично, поеду в Москву, смотреть на этот генератор, значит, подписывать необходимые договора и внедрять эту технологию в своем регионе. Каждый может присоединиться к команде и продвигать эту технологию в своем регионе. Значит, Всяких разных скептиков и прочих говорунов там и так далее, они могут как бы ждать в своей очереди долго. Дальше. Значит, вот так выглядит мегаватт-контракт, и когда вся юридическая база будет готова, то каждый сможет получить еще и заключить договор с компанией на поставку мегаватт-контракта. Значит, что я еще не сказал. Вот я что еще не сказал. Не сказал, просто тут из-за задержки немножко сбился с Сейчас вот восстанавливаю. Значит, как можно использовать эти электронные контракты? Да? Куда их можно использовать? значит, Обменять электронные на электроэнергию То есть представьте, что, вот, к примеру, я Допустим, я не в селе живу, а, допустим, я живу в городе И мне не нужен генератор, который мне будет в квартире там, стоять и что-то там крутиться Меня, например, устраивает уже проведенная электропроводка в сети Мне достаточно кому-то платить за электроэнергию И не заморачиваться У меня там другие, например, заморочки Ясно, что города... Как питалось электричество, подавалось электричество, так и будет подаваться. Но сам источник энергии поменяется на этот генератор. Естественно, стоимость электроэнергии снизится в разы. Производство всех товаров снизится в разы. Это, это просто неизбежно. Дальше есть момент, что каким образом рассчитываться. Ясно, что люди захотят рассчитываться в рублях. Но когда мы переходим на новый вид валюты, так называемый, э, киловатт-часы, то мы переходим на, на то, что если у меня, например, есть э, такой мегават, да, один мегаватт, один мегаватт-контракт, это означает, что у компании передо мной есть обязательство предоставить мне столько мегаватт-контрактов, сколько я купил. Я, например, не хочу покупать генераторы, не хочу менять их на рубли, раз сегодня все идет к тому, что все переходят на новый, э, ну, перейдут на новый вид Валюты. А я хочу этой своей э, заранее, так заблаговременно, так сказать, купленной э, вот этими контрактами рассчитываться в дальнейшем. Поэтому для кого-то вот это может быть отличным вариантом. Дальше. Ну, у кого-то, например, есть небольшая сумма, да, там, я не знаю, тысяча рублей, пять тысяч, 10 тысяч рублей. Он купил сегодня, его, ему это, этого хватит, э, еще его детям хватит. Дальше, обменивать на электростанции от компании Source Energy. То есть, еще раз повторю, что этот генератор можно будет купить только за мегаватт-контракты. То есть, за акции компании. Акции компании можно приобрести у меня. Свои контакты я сейчас вам покажу. А, менять на время пользования продукции от компании. А, и передавать по наследству. То есть, эти мегаватт-контракты можно будет передать. Так, ну, в принципе, тут... Стоимость в рублях, это я уже сказал. Общий объем 380 тысяч. Значит, ой, 380 миллионов мегаватт контрактов. Я уже вам показал, что они уже продаются, уже хорошие объемы продаж пошли. Дальше. Значит, мои контакты. Значит, контакты есть у меня во всех социальных сетях. Я сейчас вам покажу свои м, странички. Значит, вот так выглядит. Моя э, страница ВКонтакте, вот э, здесь я со своей половинкой. Здесь э, подробно мой телефон, есть Skype, инстаграм, твиттер, на фейсбуке можно перейти, значит, э, посмотреть информацию. Здесь, вот, вот здесь видео о том, что будет сегодняшний вебинар размещен. В видеозаписях можно подробно посмотреть про этот генератор и некоторые видео ученого. То есть я здесь размещаю информацию и делюсь с людьми о том, об этой технологии и о том, как компания продвигается в нашей стране. Значит, также есть страница у меня на Фейсбуке. То есть, я хочу сказать, что то есть показать, что у меня страница не фейковая, вот у меня 7815 друзей, значит есть то есть страница давно существует уже, я не помню уже с какого года, как контакт появился по-моему, значит дальше на фейсбуке вот так выглядит моя страница, точно такая же фотография и здесь обновлена, обновлена обложка фотографии, и здесь точно также можно посмотреть Некоторые видео и рекламу нашей компании. Ну и плюс там личные фотографии. В Одноклассниках. Все ссылочки моих контактов будут в описании. Телефоны все на страницах есть. То есть каждый может в любой момент мне позвонить, проконсультироваться. Неважно в каком вы городе живете. Можете звонить, я всем отвечаю. Если не отвечаю, может быть за рулем. Так что пишите в личку, если собираетесь звонить и не можете дозвониться потому что там кто-то кто с кем-то другим разговаривает значит <coughs> показываю страницы чтобы вы видели что я там не какой-то там непонятный человек кто меня знает они уже приобрели у меня мегаватт контракты кто меня еще не знает и как-то скептически относится ко всему этому новому и кто там думает что это развод ну пускай так и думают но моя задача не переубеждать никого а донести информацию чтобы вы знали, что когда э, до вас дойдет, вы могли ко мне обратиться. И я вам продам эти мегаватт-контракты. Значит, но цена просто уже к тому моменту может быть выше. Поэтому успевайте сейчас. Значит, я успел их приобрести по 90 рублей. Узнал ну, в конце апреля месяца только. То есть спрашивают меня, как давно. Сама компания в марте запущена. Я в апреле узнал. Пока все это изучал, уже был конец апреля. Я успел по 90 их взять. Так, ну, короче, я страницу показал на кластиках, что-то тут с интернетом опять глючит у меня. Все одновременно открыто. Так, так, это все сказал, стоимость генератора сказал, страницу в социальных сетях показал. Теперь ответы на вопросы. Давайте я тогда перейду на эту вкладочку, где у меня вопросы люди задают. Ну, понятно, что тут э, пишут разные. Давайте сразу по существу, если кто задает, так, пишет пока. Так, Понятно, один человек и ни одного вопроса. Ясно, хотел. Хотел. Хотел ответить на вопросы, но вопросов нет. Ну ясно. Ну, болтуны одни. Понятно. Ну хорошо. Раз вопросов нет. А, у меня тут есть еще вопросы, могут задавать на моей страничке. Могут задавать под видео видео тоже вопросов нету. Ну, э, многие мне написали, что в записи буду смотреть. Ну, посмотрят записи и тогда тогда отвечу в комментариях и в личных сообщениях. Тогда ролик не буду затягивать дальше больше, чем э, уже, потому что и так из-за паузы э, затянули. Все, тогда тогда о, уже Почти час трансляция будет. Ну, нормально, в час уложился. Так, ну все, всем тогда спасибо за просмотр. Следи за новым видео. Завтра, послезавтра, буду снимать новое видео и рассказывать о том, как, как приобрести мегаватт-контракт, как создать личный кабинет. Значит, ну, в общем, все технические моменты все расскажу. В принципе, кто мне пишет в личку, уже готов приобрести, сам уже в них разобрался, я ему в личку присылаю уже готовые инструкции короткие, то есть без, кто уже понимает, что ли, как делать. Так что пишите, всем отвечу, всем спасибо, всем пока.